На канале тем всем приятного просмотра. Мы начинаем данный ролик. Ставь лайк, подписывайся на канал. Мы начинаем, Погнали! Да, Наребанто еще сегодня снимаю офигительный видеоролик. Средняя, большая, маленькая еда челлендж. Сегодня будет у нас четыре ингредиента. Вот у меня на бумажках, вот две... у меня три бумажечки и на них написано С, М и Б. Б означает большая, М маленькая, С Средние, а, ребята, я не знаю, где что находится, я уже забыла, потому тоже я это сделаю еще утром, рано. И у нас будет Нутелла, мандарин, банан, сушеный банан. Вот это масштабно. Ладно, это не масштабно, но уже масштабы возрастают. Давайте взял масштаб большой, чтобы были масштабы реально огромные, огромные, огромные. Приступаем к первому. А это у нас Нутелла, ребята. Нутелла вашему вниманию она будет на хлебе маленький это будет столько вот столько средний и большой это будет полностью мы ребята берем вот бумажку вот так вот подкидываем какая ближе к тебе была такую я и беру вот это попалось мне ближе и одна упала у меня куда-то туда за кадр ладно мы ребята открываем я так чувствую это это большая я вам сейчас покажу ребята там написано там написано «Б». Написано, ребята, «Б», значит, будет полный хлеб с нутеллой. Все равно это у меня принесли хлеб с нутеллой. Большой кусок хлеба, ну, полностью обычный хлеб с нутеллой. Большой кусочек. Как и там, у меня же в бумажке было написано «большой», значит, большой, полностью кусок будет хлеба. Мы его кушаем. Жалко, что у тут нету, Ребята, надо будет съесть полностью этот ингредиент. Я уже испачкался на анутеллой. Короче, ребята, я доел. Мне, кстати, принесли воды. Можно теперь попить. А то, когда хлеб ешь, это очень так в горле. Так, ребята, второй ингредиент. Это у нас сушеный банан. Сушеный банан, он маленький. Но он уже готовый. А Это вроде... Это средний кусочек. Вот средний кусочек. Маленький кусочек большой кусочек давайте теперь ребята узнаем какой у меня будет большой маленький или средний кусочек мне попался вот этот ближе мы его открываем надеюсь там большой то что я слышу на бан очень сильно люблю почему ребята там написано там если видно маленький М значит маленький. Мы я бумажку как всегда уронил. Маленький у нас вот такой кусочек его легко легко и просто съесть. Все ребята вот, я его скушал. Теперь у нас следующий ингредиент. Сейчас мы ребята узнаем какой он будет следующий ингредиент. Точнее средний большой или маленький будет. Ко мне... У меня рядом был вот эта бумажка. И я думаю то, что это большой большой ребяточки. Там написано Б, как вам показать? Там написано Б. У нас сейчас будет мандарин, ребята, мы его сейчас откроем и будем кушать. Обожаю с этим мандарин, кто не любит мандарин, напишите в комментарии, я обожаю их. А уж не маленький выпал потому что Маленький-то одна а как-то не хотелось бы. ребят погнали к следующему ингредиенту. У нас уже два-три ингредиента пропало, посло, остался последний ингредиент. Давайте, ребята, его. Я хочу средний, ребята. У меня шапава. Вот бумажка. Она у меня. Все бумажка у меня. Все хорошо, ребята. Шумаль большой, большой. Средний, средний, средний. Ребята, что не везуха? У меня Б. Опять Б. Блин, как у он... меня. Там Б, ребята, написано. Если что, в монтаже написано будет большой, маленький, средний, если что. А следующий это банан, ребята. Ну, блин. Я хотел средний, потому что я банан тоже люблю, но долго есть большой я не хочу. Теперь его есть. Ребята, осталось совсем чуть-чуть. Все, ребята, это все. Я даже обиделся. Ребята, вот такой интересный ролик получился. Я съел все четыре ингредиента. Всем спасибо. Всем пока-пока!